Что вообще происходит в мире? Никто не понимает, о чем я пытаюсь вам рассказать. Во многих других интересных сюжетах людей просто-напросто обманывают и считают, что это все-таки неправда. Но сегодня я вам расскажу кое-что интересное. По всему миру и даже в космосе происходит что-то страшное. Есть множество странных и необычных историй, которые люди пытаются доложить вам. Той истории, которая происходит сейчас. Но что на самом деле скрывается, и почему люди считают, что это неизбежность, а именно Земля идет по швам, оно трещит по всем другим районам и даже городам у нас происходят необычные и опасные явления. Множество видеосюжетов, которые вы сейчас наблюдаете, было сделано группами учеными. Они специально следили за такими необычными явлениями и доказали, что множество природных явлений влияет на НЛО. Это все частично правда, но есть то, что вы должны знать. У Земли есть свой ресурс, который скоро он заканчивается, если уже не закончился. Но есть и то, что мы с вами добиваем нашу планету, а именно ресурсами. Золото... И даже дерево, и даже вода, это все, знаете, заканчивается. Но что на самом деле происходит и как с этим бороться, мы знаем свой главный ответ. Земля это не бесконечная, но самое то, что Земля дает жизнь и забирает, мы с вами уже знаем. Давайте мы разберем очень ужасающие моменты людей, которые считают, что Земля бесконечность. Если сравнивать миллион лет назад, как утверждают множество ученых, Земля молодая. Но я хочу вас огорчить. Земля не молодая. Наоборот, она уже старая. И мы с вами замечаем множество странных явлений. Высыхают реки, озера и даже моря. Но есть моменты, которые вы еще должны знать. Это жизнь. Если сравнивать... То, что происходит сейчас, люди подвергают свою опасность не к планете, а к себе. Не так давно случилась необычная история. Молодой парень, который я не буду называть, пошел в лес в самый опасный и не вернулся. Но есть одно но. Парень ушел в другое измерение. Говорят, местные жители в тех местах, где парень появлялся и исчезал, ему дали около 200 лет. Он появлялся под разными обличиями. Но утверждают другие ученые, что в том месте, где он был, есть пещера, которая телепортирует в другое измерение. И ученые решили проверить это на самом деле. В течение 10 лет они установили камеру в том месте, и они ужаснулись, что необычная яркая вспышка и появление необычного парня в этом месте оказалось реальностью. То есть, есть мир, который такой же, как наш, может на 100 лет или на 300 лет уходит вперед. Но почему НЛО, или как люди считают НЛО, а может это не НЛО, а люди создали неопознанные летающие объекты в будущем, и они прилетают в прошлое. Не знаю, правда это или нет, но есть множество доказательств того, что мы с вами живем в какой-то матрице. Это уже было, и необычные моменты, которые люди считают неизбежность и неправдость. Я думаю, что мы с вами находимся не в реальности. Почему НЛО влияют на нашу планету. Мы с вами замечали множество таких необычных моментов, как и в Японии, в Мексике и в других уголках мира. Давайте мы с вами про Японию я вам расскажу. Помните цунами в Японии, которое произошло? Как вы думаете, происхождение его случайно было или все-таки искусственно? Конечно, за 4-3 за дня местные жители на берегу увидели множество ярких огней. Красные НЛО, которые предвестники бури, И они как раз сделали то, что должно было случиться. За 3 дня после этих неопознанных летающих объектов случилась беда. Цунами накрыла Японию. Но это еще не все. В Крыму также туристы видели в море неопознанные летающие объекты красного типа такие же, которые были и в Японии, как вы думаете что там случилось правильно, Крым просто-напросто чуть не ушел под воду из-за наводнений, Турция Сочи и даже другие страны но как это все происходило вы не представляете мир просто загадка для всех нас, а в Мексике при необычном обстоятельстве также видели необычные яркие огни и в вулкан залетали эти НЛО. Как это объяснить? Я думаю никак. И почему природа все-таки подвластна этим НЛО? Все очень просто. НЛО наводят в тот район или регион ужасающие катаклизмы природные, где люди часто убивают планету в том месте и появляются вот эти необычные НЛО. Вспомните Якутию, где вырубка леса шло ходом, когда пошли пожары, мгновенно перестали вырубать несколько недель. Но что происходит в Турции? Также всем неизвестно то, что мы с вами не знаем. Наводнения, пожары, ужас, который там происходит. НЛО, которые ночью появляются в этих местах, просто-напросто засыпаны тайны. И это только вы видите ту картину, которую вам дают. А теперь подумайте хорошо, что происходит в мире, и почему люди считают это неизбежность а власти, Знает, что конец света уже близок, и людей просто успокаивают ради чего? Чтобы они знали свою кончину. Не думайте о том, что вас пытается кто-то защитить. Нет, наоборот, вам пытаются сказать то, что надвигается. Надвигаться будет со всех разных сторон. Наводнения, цунами, штормы, смерчи и даже кислотные дожди и даже вы не сможете увидеть своими глазами ту агрессию агрессию планеты которую вы еще не видели никогда в жизни и это только будут цветочки которые будут на протяжении целого года пока земля не устоится не сделает свою позицию тогда вы поймете суть того что будет происходить дальше а дальше вы узнаете скоро